Словам, э, не переселять на слова словам ни одного человека. В принципе, это девиз Нордомского Кривоского общества, где это основная теза, все стали под сомнение. Воспитывает себе такой здоровый скептицизм э, относительно любых понятий, явлений и всего остального. Э, По-моему, это здорово, и так стоит, на самом деле, поступать. Что у нас относительно экономики? Экономика такая очень интересная наука, она очень забавная, как правило, ее рассматривают в двух плоскостях, фактной и микроэкономики. Что она изучает в принципе? Она изучает потребление, производство, потребление, распределение этого, всего того, что развивает. А, изучают их двух плоскостей на макроуровне, на микро уровне почему можете слышать там макроэкономика микроэкономика там какие-то процессы которые у нас происходят а, макроэкономика изучает все это на уровне государств вот, и соответственно смотрит на это с позиции государства и взаимоотношений с другими государствами микроэкономика у ну, я сейчас несколько утрирую да то было понятно а микроэкономика все это смотрит с позиции самих компаний как это внутри происходит и как люди на это все реагируют как в любой другой науке, математики, физики, лингвистике, что если какой-то процесс проходит, его можно померить. Точно так же в экономике померить все можно с помощью определенных показателей. Один из таких показателей, который это такая страшная-страшная страшилка для всех, это три буквы страшные, ВВП. Они приличные абсолютно и означают мало внутренний продукт. То есть то, сколько было произведено товаров и услуг, конечных товаров и услуг в границах какого-то государства за определенный период. Я тут подчеркнула эти собственно, самые важные слова, точные товары и услуги, границы и цены конечного покупателя. Значит, идея заложена в этот показатель очень простая. Если что-то было произведено, значит, что-то должно быть продано. Ну и сможем ждать предложение. Доктрины, которые нам вкладывают, и которые мы понимаем, так или иначе, все на этих вот основных трехборках. О чем оно говорит? Вот этот это показатель ВВП, который все собственное меряет. По сути, это тот показатель, которым странно меряется между собой. А чем у меня больше, лучше это лучше. Считается, что чем больше ВВП, тем лучше страна. Значит, Украина сейчас, э, здесь данные 2014 года, это данные Семенового банка собственного организма, который подавляет средств всех показателей странам и выстраивает для этого проекта. То есть это не рейтинг, который я получил, а это классификация по одному проекту. Конкретно вот произведённое товароослид. Украина занимает 55 место из, если не ошибаюсь, 193 страны, на самом деле не подводят. Не плохо, не хорошо, я привела тут немножко соседей наших, но ну, они как бы ну звать, а к тоже хорошо. Десятка можете посмотреть и сразу видно кто туда входит, но еще раз говорю, считается, что чем больше ВУП, тем это просто замечательно. А, идем дальше. А вот теперь самое печальное может быть на сегодняшний момент и то, что он на самом деле не работает. Как оно работает, да, вот, а вот тут на ситуация противоположная, как оно не работает. И почему оно не работает? Значит, что входит в воротах? Во-первых, стоимость произведенных товаров и услуг. Нам не считается денежных единицы, что как соответственно, да, и учитываются текущие что и О чем это говорит? К, примеру, у нас есть один год, когда у нас стоимость одного яблока была равна стоимости одной груши. Ну, как можно было за одну яблоко, да, за одну грушу купить одно яблоко. Отлично. Берем следующий год. За это же одно яблоко теперь дают две груши. Ну, почему так? Изменились потребительские предпочтения. То есть никакого роста мы не наблюдаем или там упадка, падение мы не наблюдаем. но ВВП. Покажем. Совершенно другую цифру. дорога это совершенно другую цифру другого года. Почему? Потому что, опять-таки, у нас есть рыночная цена. Э -э, ну, вот в данном случае груши, это была рыночная цена, да, ну, не условно, за один доллар, за 2 доллара. Вот рыночная цена. Мы берем то, сколько государство готово на это само потратить. Вот и все. То есть уже какая-то неувязочка. Тут рыночные цены. Тут какие-то другие цены, ну, по сути, наши с вами налоги. Но какая-то, вот уже, уже имеет место быть какой-то травы. Эм, вообще само понятие услуги. То есть мы говорим, что ВВП, но учитывает товары и услуги. Товары, ладно, ок, их можно померить. Там светильнички, лампочки, шторки, вусики, оно все, то есть оно трогательное, жмакательное, его можно понять, сколько было произведено, сколько было трудно. но Что такое услуги? А у меня 10 лет работы в журналистике запрещали. Ну, это вообще эфемерное нечто. Да? А, разработка логотипа. Ну, то есть, что мне для этого надо? Лист и карандаш. Ну, Тут с не надо. Карандаш и голова с идеями. Все, больше ничего не надо. Но стоимость логотипа, стоимость логотипа не равна карандашу и бумажке. Но точно так же говорят других услуг, вот там еще каких-то, вы сами отличные, понимаете. Опять-таки. А, оно берется в среднерыночный янт то есть какое какой этап вот, да, там, аренда квартир в среднем сдавали по столько оп, ВВП эту сумму положит то есть она ничего не отражает по сути на самом деле следующий момент э, очень скользкий такой момент это э, вопрос ВВП опять таки и м, бойкота товаров дело в том что а вот тут начинается э, какие интересные игры, игры разума. Дело в том, что я там не зря почерпнула слова «товары произведены в границах государства». То есть нам все равно для расчета этого страшного показателя, опять-таки, в страны все имеют вот дом, который построил человек, как и у нас, да, а это Синица. То есть мы постоянно к этому возвращаемся. Но для того, чтобы набрать вот это ВВП МВП, а нам нужно посчитать все товары, которые произвелись в Украине, если мы сейчас говорим о на нашем государстве. Соответственно, все те, те производственные мощности, которые находятся в Украине, да, производятся в Украине, в принципе, они нагоняют нам ВВП. Таким образом, получается очень интересная штука, когда, условно, байкотируя товары какой-то страны, ну, страны, другой, мы тем самым уменьшаем свое ВВП, ВВП собственной страны. Более того, байкот этих товаров приводит там, к потере рабочих мест, и так далее, и так далее. То есть вопрос очень сложный. Нужно очень аккуратно смотреть на э штрих-код товара, штрих-код он решает. Да? Смотреть на э заднюю этикеточку, на которой будет написано адрес и должности вырубництва, а вот там юридичная адрес, да? и соответственно, потому что существуют такие э моменты, когда мы живем в глобализированном обществе. Э -э у нас может быть российский бренд который на самом деле юридический адрес этой компании, этот бренд раскручен был как российский, но юридический адрес компании находится в Лондоне, а производственные мощности находятся в Украине, сырье закупается в Украине. И таким образом, бойкотируя российский бренд, на самом деле мы не бойкотируем Россию, мы бойкотируем, собственно, мы не даем рабочие места нашим ребятам, они не работают, они не покупают здесь сырье, а выгодополучатели все равно в Лондоне. Имеет ли размер значения, да? но это, в данном случае, это тот случай, о котором я говорила, что для мирового банка, да, это однозначно, чем больше, тем дружней. А, но, опять-таки, ВВП очень интересный показатель, который можно купить как угодно, только что мы, в общем об этом поговорили. Все его могу нагнать, а, то, что делалось а, британским правительством в свое время, а, когда ВВП падал. Опа, развивается страна, а в кинем кому-то демжат, она прикольно развивается Ну и как бы, и здорово, потом вытащим эти деньги, а они там умножатся и вытащим их назад а, Ну как бы да и как бы нет, да? а, Что делала британское правительство, когда у них в ВВП, оно было показать страну классно Оно что, начало строить дороги, там еще очень делал, вот, большие социальные, инфраструктурные проекты То есть вроде как люди ну, заняты, безработица безработицы типа так, почти поменьше стало а плюс деньги заложили. То есть опять, кто а ВВП вырастает? Да, строили, они не достроили. Строили. Молодцы. Что плохого в ВВП? Во-первых, ВВП не учитывает теневую деятельность. А, ну, не хочется говорить там на гольфских. Ну, главное, да, в не учитывает. Она не проходит по, статисти по статистике ни у одного, ни в одной стране. Она не учитывает, я так написал, неофициальный конверт. Но, условно говоря, вы чего-то закупили, сделали из этого мега много всего креативного, пошли продали на греческом искусстве, Ну и вообще об этом никто не знает. Ну и радуйтесь себе. Просто вы повысили свою ВВП личное. Это замечательно. Страна этого не видит, не знает и знать не будет в принципе. То есть таким образом можно вообще страну, прям на одном хендмэнде, грубо говоря, а она будет там где-то там 136 место. Да, ради Бога. А, накопленное богатство не учитывает экологию, никак не учитывает, потому что оно несчитаемое во многих моментах несчитаемое, а, ну, вот как бы. И самое главное, вот этот показатель страшный, которым сейчас замеривается, его стали считать в США только в сорок седьмом году. Я очень хочу обратить вас на это внимание, страны Косакер и в том числе его стали считать только в 90-х, тут немножко не видно. Только в 90-х годах вы стали вообще считать, то есть мы к этому присоединились. Поэтому вообще вопрос того, когда начинают экономисты или пресса, которая не совсем хорошо разбирается в моментах экономики, но она такая услышала, он, у нас там малое ВВП, все такие, все, жизнь окончена, Никогда вот не может Украина, никак. Ну, бред горящий, мы его считать стали в 90-х годах. То есть, как начали, так и окончили. Ну, вот, по сути, да. Что, собственно, предлагается? Вот для того, чтобы перейти на какие-то а, новые моменты, да, нет еще разработанных там, KPI страны, вот, а давайте теперь мы будем считать так, их нет. Но до того, как они вообще в принципе, по идее, могут появиться, нужно аккуратненько вложить в головы э, вообще сам факт абсурдности идеи старого. Но ну, не все, но в данном случае это как так точно. А, и вот этим занимается, собственно, эволюционная экономика. То есть если да, в экономике как бы не знаю, прошлого, хотя мы ну, думаем о настоящем, да, ну, если в экономике прошлого главное упор всегда строился на что? На равновесность ее. Если где-то упыло, то, то где-то прибыло. Да, ну, то есть там природа не терпит пустовок, ну и так далее. Вот то же самое, в принципе, было заложено в экономике. Да, вот, вот этот момент равновесия, а, Все к этому стремилось то эволюционная экономика, она как раз больше играет на динамику. Почему вот пошло очень классное развитие, очень большое развитие как раз в стартаповских проектов. Ведь их много, они идут лавинообразно, но какая часть из них реально выживает? Ну хотя бы там после первого года жизни, и не второй, третий перерастает в реальные какие-то постоянно действующие. Усовершенствующийся бизнес. Экономика эволюционисты, они как раз упирают на другое. Они говорят, ребята, да, не ну, количество денег главное, которое у тебя есть, а то, э, насколько ты можешь удовлетворить свои потребности, свои амбиции с этими деньгами. Я могу без денег проехать по миру. Просто автостопом. Супер. Зачем мне деньги? Ну, то есть. Э, вот, э, смещается акцент в сторону сатисфакции, получения удовольствия. Поэтому. Собственно, именно поэтому сейчас за рубежом очень тоже развивается, ну и у нас идет Такое, такие два понятия, как дауншифтинг, это фактически аналог как-то да? живи настоящим. Вот то есть такой возможность пересмотреть свои вообще приоритеты, жизненное направление, куда ты движешься. И как инструмент вот этого замедления жизненного темпа, не гонки каждый день, не рутинной работы а возможности, там, типа стоп, стоп, рация, рация, я сейчас посмотрю, что у меня. А, как инструмент, это вот используется такой саботикал, а, от слова, там, ну, сабат да, там, священный день. А саботикал, такой интересный инструмент, на самом деле, действительно, его используют многие компании, впервые его, ну, не впервые, скажем так, упоминание о том, что его стали использовать впервые, с таким названием, как саботикал называется Гарвардская профессория, которая еще там в каком-то, не помню веке, в 19 наверное. Они использовали вот этот вот, э, такую возможность, после 6 лет работы они имели право взять оплачиваемый отпуск с сохранением места работы, но оплачиваемый отпуск работы. То есть я в 6 лет проработал э, в университете, все, я хочу сделать крем До свидания. Я ушел, не неважно, не трогает работодателя, я пишу научные труды, я пишу книгу, отдыхаю, рыбу, не важно, что я делаю, я отдыхаю. И, в принципе, Гарвардская администрация меня дошла, потому что после этого, во-первых, они таким образом не теряли свою во-вторых, люди возвращались к каким-то, ну, то есть они отвлеклись, они возвращались к какими-то новыми идеями, с каким-то пересмотром чего-то, не было вот этого застоя постоянного. Вот этот подход сейчас, в принципе, используют там ряд компаний, тут, наверное, написала одни из, там, Google, Intel, IBM ну, и, и так далее. Я сейчас просто так по памяти, к сожалению, может быть, не скажу сейчас, но.. Например, вот БМВ, да, тоже они разрешают взять своему сотруднику оплачиваемый полугодовой отпуск, то есть они платят за это полгода, да, единственное условие это нужно самому договориться с коллегами, распределить свою нагрузку между. Вот если договоримся, о, иди. Потом это дается абсолютно бонус вроде бы концерта, концерта. То же самое существует в Google. Там можно на год, если не ошибаюсь, от трех до года там, взять тоже такой вот оплачиваемый отпуск. Единственный момент, э, просьба такая как бы компания, что э, этот отпуск должен быть потрачен на какую-то созидательную инициативу. То есть поехать там помогать детям в Сомали, или там, ну, еще чего-то. То есть какая-то волонтерская работа должна присутствовать в вашем э, отпуске оплачиваемом. Но, как, как вариант, То есть компании стараются, опять-таки, со своей стороны, компании стараются вот этот вот эволюционный подход уже внедрять сейчас. Те моменты которые, и труды, которые можно было бы почитать и посмотреть, если это будет действительно интересно, это очень классная книга, секреты экономических показателей. Правда, она ну, американец, поэтому там все очень просто. Пять слов предложений, точка, пять слов предложений, точка. Читается очень легко, вообще фактически лайфово, умного много, но оно легкое. Поэтому вот как вариант ниже просто фактически отца и основателя эволюционной теории как таковой. А вот Балман Бернард – это человечек, который все-таки взял себя в руки сел, написал очень хороший, грамотный труд, и точно так же ну зачем ты это делаешь, глупости какие-то, типа, работает, работает. Но вот он фактически каждый показатель разложил расписал типа, а вот что будет, если? И там вот вся подноготная, в общем-то, на самом деле, видна. Вот как бы сейчас мы пришли в ничего не учитывает, а тут бы еще 0,1% или 10% процентов. Потратить, Ну да, ну вообще, как правило, экономические новости, тут ситуация какая, я никому не хочу обидеть, друг с присутствующих, но поскольку еще, говорили, сама эта песочница из бизнесовой журналистики, то, то, то приходит человек, ну да, он слушает журналист, мы говорим, который, его научили писать. Он вообще брать интервью, но ему что ГВП, что ЛНП. ну Суть есть, собственно, разные интервью, он немножко не понимает, то есть ему он приедет на интервью, он говорит, платы за вход нет. Ну, например, да, в супермаркетах, отменили плату за вход. А как это? Ну, то есть я просто объясняю это, а если вы хотите положить свой товар на полку там, розничных сетей, вы платите за это. Просто за то, что вы кладете товар, Все он еще не продался, вы уже заплатили. За полку отдельно заплатили. А вот он приходит и говорит, там, ладно, заходит мне. Ну, то же самое с МВП. Понимаете? То есть э, очень часто просто информация, э, если вдруг нечаянно где-то редактор не, не досмотрел, не допроверил, да, очень часто информация просто, она звучит так, что ее читаешь, и если ты в теме, то ты... Она вообще, это, ну, какой-то непонятный язык. Какой-то толкий низ такой, -то, то что-то свое. Поэтому, на самом деле, да, получается непростить. Ну, да. а, а вот э, вы сказали о том, что они используют вот этот Сагарикол для, для того, чтобы не максимизировать доходы в крупной корпорации, а для того, чтобы удовлетворять людей, но тем не менее именно расчет на тех людей, которые будут э, довольны своей жизнью после своего отпуска, это, это расчет не на э, уменьшение дохода компании, а наоборот увеличение. Как это объясняет эволюционная экономика? Что все равно это не отход от максимизации дохода, а это другой способ э, получить эту максимизацию. Смотрите, в данном случае то, что я говорила, эволюционная экономика, она больше рассматривает момент с точки зрения потребителя. То есть в э, условиях экономики традиционной, в которой мы сейчас все живем, Лежит такая штука, как максимизация своего личного дохода, моего вашего, кого угодно. Да, вот я хочу больше. И, как правило, считается так больше дальше идет третьочить деньги. Вот. А тут вот, эволюционная экономика, она больше как раз нацелена на то, что я хочу больше, но мне не важно деньги. Я. я хочу больше получить возможности. И использовать эти возможности. Не просто их получить, но еще их использовать. И тут как раз вот дается такой момент. А, да, с точки зрения, конечно, корпорации нефтяного получить они этим не делают ну то есть это очень классный такой пиар-повод рассказать всем потому что ребят, смотрите, какие мы трусные видите, как мы просто взяли, его по сотрудникам вложили а какие мы умнички, пустяки. ну трогательно, супер как порпись, рекорд-повод, замечательно но мы отлично понимаем, что таким образом во-первых, а, человек вряд ли не захочет вернуться в такую компанию да, а, во-вторых, опять-таки, компания получает классного мотивированного человечка со свежим взглядом на предмет, почему вы Она не выращивает, говорит, а, ну все, ты ушел, да, пока дверь там. Возьмем ногу, начнем расти. Зачем? Ну зачем? Если можно с, с тем же человеком продолжать отношения, которые, в общем-то, в теме и, и да.